Я нахожусь в санатории. Это на территории Молдовы. Здесь стоит прекрасная, чудесная погода. Солнечная, теплая. Вот несмотря на то, что сегодня уже 8 ноября, у нас здесь днем термометр показывает 20 градусов. Так что наслаждаюсь погодой, наслаждаюсь природой, лечусь, оздоравливаюсь и заодно решила немножко с вами поговорить. А поговорить хочу с вами вот о чем. В рассылке своей я очень часто вам задаю вопросы, на которые я получаю обратную связь и понимаю, что не совсем все мои подписчики четко для себя представляют свои цели. Вот хотелось бы сегодня немножечко прояснить эту тему и поговорить о целях с вами. Часто, когда задают вам вопрос, чего вы хотите получить от бизнеса, самый распространенный, наверное, ответ – это много денег. Но вы знаете, много денег – это понятие очень растяжимое, и деньги, нужно понимать, что это тоже энергия, это тоже инструмент, которым мы можем просто пользоваться. Зачем вам нужно много денег? И потом, у каждого своя мера. У одного много это 3000, у другого 300 тысяч, у третьего 3 миллиона. То есть много понятие очень-очень субъективное. И вот скажите мне, если у вас в кармане 3 рубля, вы о чем будете думать? Правильно, вам хватает только на пирожок. Если 30 рублей, но вы уже можете проехать на трамвае и съесть тот же пирожок. 300 рублей, но немножко расширяется спектр ваших возможностей, верно? И так далее. То есть в бизнесе главное не деньги. В бизнесе все таки главное какая-то ваша цель, какая-то ваша перспектива. То есть для чего вы хотите получить эту сумму денег – и во что вы хотите ее воплотить. Поэтому я желаю вам искренне от души на первых порах разобраться, чего вы хотите и зачем вам это нужно. Рекомендую подписаться на мой YouTube-канал, для того, чтобы не терять со мной связь. Это кнопочка внизу. Всем спасибо. До встречи. С вами была Ирина Рябцева. Пока!